Ну что сегодня будем делать? Да ничего особенного. Будем искать убежище или пытаться его построить. Ну давай его сначала найдем, часто. Ну я как бы за. Смотри под ноги, мало ли упадешь. Ну окей. Нет, это че. Ай, что это? У тебя что-то важное? Можешь говорить мне. Это наподобие люка в метро. Я попробую открыть. равенная чертяга. Давай я тебе помогу. Давай. счет три тянем. Раз, два, три. Ах. Я первым прыгну. Ух, ух, ух. Ох уж это ты, Илья. Ай, больно же. Почему то Где я? Почему тут мешки с песком наставлены? Неужели я опять в рейхе? Этого не может быть. Щето, я кого-то слышал. Надеюсь, это не фашист. Я уж подумал это фашисты. ты да не беспокойся, Дай. У меня есть план. Так, надо проведать вот этого деда. Эй, это там, жив! Да, герой Роберт Отлично, теперь к другому. Выпустите меня! Еще раз заорешь. Я тебе пулю в бошку и конфет немножко дам. Нет. Выпустите. Я не видел этого. Я то же самое. Давай попробуем зеленый. Спасибо, ребята. Стоять! Ай-а-а! Достойны пушки! Огонь! Сейчас у вот подрывется к чертям собачьим. Бежим!